Здравствуй, душа. Я уже говорил, что взял этот видеоматериал жутких сводков от канала Zupечеса. Хотел сделать атмосферный э, голос свой с переводом. Спасибо за внимание и удачи вам! Эм, алло, меня зовут... Здесь кто-то стоит за моим окном. Эм, он просто смотрит мне в окно уже примерно 30 минут. И я... Я... Да, мужчина примерно лет 30, наверное, не знаю. Да. Это на переулке. Мой адрес. Да. Да, он только... Да, он уже тут стоит 5 минут. Да, если вы подойдете... Прямо по... Вы наткнитесь прямо на него, он стоит прямо на дороге. Да. Okay. Хорошо.